Всем привет! И сегодня мы пройдем по Москве и узнаем мнение об отстреле безнадзорных животных в городе и области, а также в России. В принципе, эта актуальная тема была всегда, но в связи с чемпионатом мира ситуация обострилась. Животных стали истреблять все в все большем объеме, стали их забивать, травить, стрелять и многие-многие другие жестокие методы. В общем, сегодня мы узнаем, что думают об этом простые люди с обычных улиц. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сейчас ведется жестокая борьба с безнадзорными животными, в том числе и страдают от этого и домашние, как известно, на чемпионата мира отстрелы, травли и прочее? Мне кажется, это не столько связано с чемпионатом мира, сколько вообще состоянием общества. Просто отношение к животным, к домашним, к родячим. Ну, это не гуманные способы борьбы. Ее заключение. Вполне есть. Другие способы, скажем. Ну, проводила же как-то массовая стерилизация. Ну, какие-то приюты пристойные, не ну, вот ужасные, где их там голоду морят. Так что плохое у меня Вы знаете, мое вот принципиальное мнение, даже если бы я не была собашницей и кошатницей. А вот. Я, в принципе, считаю, что человеку мозги даны не для того, чтобы обижать животных. Человеку дан интеллект для того, чтобы создавать гармонию в этом мире. А в мире, кроме человека, находится очень много живых существ, в частности животных. А уж отстрел животных – это вообще последний день. Мы должны их... Они нас согревают, а мы их должны поддерживать. Поэтому... Я люблю искренне говорю, Так что... Что я хочу сказать, то что животные Это м, такие биологические Наши братья, коллеги, которые живут рядом с нами Они м, Конечно, отстают нам по разуму Но они живут рядом с нами Мы их кормим, поем Мы живем за счет них Они живут за счет нас И отстреливать их Убивать Это, можно сказать, уважать, не уважать себя Потому что в первую очередь, страдаем от этого мы. Ничего не надо держать нормально, надо кормить, надо его ухаживать, не надо его стрелять, не надо его убить, не надо его... Ничего не надо делать,